В этом видео мы детально остановимся на описании алгоритма ProRata. Прямой алгоритм ProRata сводит входящий агрессивный ордер с лимитными ордерами, размещенными на одном ценовом уровне, пропорционально размерам этих лимитных ордеров. В CME Group используется модифицированная версия ProRata, алгоритм FX-календарь платформы Globex. Он исполняет заявки в строгом соответствии с ценой, по которой они были размещены, их размером и временем размещения. Количество контрактов лотов входящего ордера агрессора распределяется пропорционально размерам пассивных лимитных заявок. Полученные значения округляются до ближайшего целого числа. Если аллоцированный размер меньше двух, то он округляется до нуля. Прората процент лимитного ордера рассчитывается как частное отделение его размера на общий размер всех лимитных заявок на определенном ценовом уровне. К оставшимся частям, которые возникают в результате округления аллоцированных размеров, будет применен алгоритм FIFO. А теперь перейдем от сухой теории к примерам. Алгоритм Прората используется на валютных фьючерсах. Давайте рассмотрим действие алгоритма ProRata на примере фьючерса календарного спреда австралийский доллар американский доллар стикером 6AZ7. Итак, в систему поступил агрессивный ордер на покупку размером 100 лот. Давайте визуализируем, что будет происходить с лимитными заявками общим размером 255 лот на ценовом уровне best ask. Чтобы рассчитать прораток коэффициенты, размер каждого лимитника делится на общий размер всех заявок, находящихся на уровне, в нашем случае на 255. Далее прораток коэффициенты умножаются на объем поступившего ордера 100. Результаты расчета округляются до ближайшего целого числа. Минимальный аллоцируемый размер для австралийского доллара американского доллара равен 2, поэтому из заявки ЛКЗ аллоцируется 0. Аллокация в алгоритме прората происходит в порядке от большего размера к меньшему. В нашем примере сначала аллоцируется 58 лотов из MOV, а потом 39 лотов из ABC. Итак, в результате алгоритмом прората было аллоцировано 97 лотов. Оставшийся объем в 3 лота, возникший из-за округления, аллоцируется по алгоритму FIFO. Так как первым был размещен ордер с идентификатором ABC, то остаточный объем в виде трех лотов будет аллоцирован именно с этим ордером. Итак, фактически действие алгоритма FX-календарь происходит в два этапа. ProRata с минимальной аллокацией, FIFO для любого остаточного количества. Теперь вы больше знаете об алгоритме сведения ордеров. Надеемся, вам было полезно это видео.